свой досуг я надумал когда вдруг на гитаре нам стрячится а играть я и сердцам соседям слух и один из них был глух остальные вспоминали мою мать но керзании и труд все же заметный плод дают родилась в учениях новая звезда и теперь как музыкант не скрывая свой талант на гулянках, пьянках я пою всегда. И пускай я, например, не выговариваю эр, Но тому какой на -то я добавил. Я на мелочи плюю, как умею, так пою, Я же вам не говорю, что я габзон. Был бы голос, как дураж, я, бы может, как мираж, Пел бы вам со стороны всякую бабсу. И веселей, да-да, простят мне люди, если чужный суд Я позицию свою не скрываю, не даю, Если кто-то хочет слушать, я пою. И жару жару холода светит мне моя звезда, Петь для вас готов поэтому всегда. Петь для вас готов по этому всегда. Петь для вас всегда. Но поэтому всегда